Вера Гасимова, утро доброе. Утро доброе с улыбкой прибежал на порог. Люди спят, и дверь не скрипнет. Загорается восток, На зари снежок искрится, Закачались дерева, только мне уже не спится, В интернет к друзьям пора, посылаю смех в эфире, Пусть винит для вас легко, Пусть теплее станет в мире, Пусть ваш дом придет добро. Пусть зима ковры растелит, позовет по ним пройтись. И избодрись, мой друг, скорее, поднимайся, веселись. Новый день, встречая песня, отражение улыбнись. Начиная день воскресный, продолжая нашу жизнь.